И сейчас я вам с удовольствием расскажу о нашей продукции. Канонически сложилось так, что фасад здания отделывается либо кирпичной фактурой, либо какими-то плоскими элементами, а цоколь требует каких-то крупных плит. В этом сегменте мы предлагаем 8 коллекций. Они отличаются размером, немного формой, структурой, внешней фактурой, а также наличием фаски, допустим, скошенной, квадратной. А также есть камни, имитирующие а, травертино-подобную фактуру. Притом про них отдельно я скажу, что их можно также использовать для отделки фасада, и они там занимают свое достойное место. Крупноформатный камень в основном выпускается в однотонных цветах. Но также есть и переходные цвета, а, притом обратите внимание, что светлее они по краям, а темные цвета ближе к середине. Несмотря на то, что камень имеет внушительный размер, производитель не жалеет э, минеральных пигментов от европейского производителя и прокрашивает этот камень точно так же в массе.